Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Николай, и я рад вас приветствовать. Множество роликов на просторах интернета так и называются. Плов в казане на огне или мясо в казане на дровах. Но что делать людям, которые живут в квартире, и выбраться на природу не имеют или времени, или возможности? Брать комплект «Домашний повар» серии Талон и отправляться на самую обычную кухню. Комплект состоит из чугунного казана объемом 6 литров, а также чугунной крышки жаровни объемом 4,5 литра. Казан имеет правильную сферическую форму внутри, а также все изделия серии «Эталон» имеют абсолютно гладкую шлифованную внутреннюю поверхность без каких-либо раковин. Сегодня мы готовим очень простое и, главное, безумно вкусное блюдо – казан-кебаб. И два самых главных ингредиента для этого блюда – это мясо и картофель. Мы начинаем. И начнем мы с разделки мяса. Для приготовления казан-кебаба мы взяли корейку от молодого ягненка. И сейчас я готов удалить лишние пленочки и порезать на кусочки наше мясо. Для разделки мяса я использую очень качественный, очень острый узбекский пчак, лезвие которого сделано из дамасской стали. И работать им одно удовольствие. Эти ножи относятся к разряду шкуросъемных и, мне кажется, выполняют свою функцию на все 100%. Пока нагревается наш казан, я решил порезать лучок. Он нам понадобится в финале для подачи нашего блюда. Но уже сейчас мы порежем его и опустим в холодную воду. Пусть настаивается, пусть из него уйдет вся лишняя горечь. Выкладываю лучок в отдельную посуду и заливаю, как я уже сказал, холодной водой. Тогда из лука уйдет вся горечь, он будет... Сладким и вкусным. На первом этапе приготовления казан-кебаба наши продукты будут обжариваться. Для того, чтобы они обжарились, нам нужно какое-то масло, какой-то жир. Можно использовать растительное масло, можно использовать да любой другой жир. Я лично буду совмещать курнючный жир и растительное масло. Курдючного жира у нас грамм 100. И сейчас нам необходимо вытопить из него все масло. Ну а, как вы уже знаете, шкварки мы не выбрасываем. Мы подсолим их, возьмем кусочек лучка, положим на хлебушек и с удовольствием закусим. И теперь мы добавляем в казан растительного масла и даем хорошенько разогреться. Растительного масла нам потребуется грамм 400, а то и 500. Картофель, который у нас хранился очищенным в воде, мы должны просушить. Для этого я сливаю воду, Оп, беру полотенечко и хорошенько каждую картофельную протираю. Я готов отправить картошку в казан. Отправлять я буду ее в два этапа, чтобы она хорошенько обжарилась со всех сторон и приобрела красивую золотистую корочку. Ну и, как вы понимаете, картофель мы не обжариваем до готовности. Мы всего лишь Делаем хорошую, красивую корочку. Внутри наша картошка еще сырая. Сейчас нам нужно буквально 3-4 минуты, чтобы масло вновь нагрелось до хорошей температуры. И я буду готов опускать в казан нашу баранинку. Также частями, чтобы покрылась она хорошей корочкой. Я отправил в казан обжариваться первую партию нашей кореечки, первую партию нашего казан-кебаба. Или как, допустим, в Узбекистане называют это блюдо – казан-кабоб. Что же такое этот кабоб? Что же такое этот кебаб? С казаном все понятно. А кебаб или кабоб переводится с тюркских наречий как «жареное мясо» или попросту «шашлык». Так вот у нас и получается «шашлык в казане». Так при чем здесь картошка? Причем здесь картофель? Причем здесь один из главных ингредиентов нашего блюда. В названии он не значится. Дело в том, что это блюдо было еще за несколько столетий. Когда жарили казан, кебаб, картофеля в Средней Азии еще и в помине не было. Жарили уже несколько столетий назад. А картофель появился только в 19 веке. И в это блюдо он вошел как неизменный ингредиент, в первую очередь, чтобы сделать это блюдо сытнее. Вот такое по-настоящему сытное, вкусное блюдо для хороших мужских компаний. После того, как мы обжариваем каждую партию нашего мяса, нам необходимо выложить ее на блюдо и чуточку присолить и поперчить. Мы приступаем ко второй части приготовления казанки баба. И масло, которое находится в казане, его слишком много. Давайте сольем большую часть, оставим совсем немножечко на дне. Второй этап приготовления казан-кебаба можно назвать запеканием. Мы слили лишнее масло, и я убавил огонь до ниже среднего. И сейчас я готов выкладывать первым слоем в казан наш картофель. Немного зиры. И вторым слоем... Сразу же я выкладываю мясо. В процессе запекания мясо будет выделять вкуснейший сок и пропитывать им картошек, который у нас на нижнем слое находится. Еще немного зиры. На этот раз специально для мяса. И теперь нам требуется налить в казан немного водички, ну вот буквально грамм сто, чтобы появилась дополнительная влага. После чего мы будем готовы закрыть наш казан. Мы закрываем казан чугунной жаровней из комплекта «Домашний повар», которая выполняет роль крышки для казана. Дорогие друзья, прошло полтора часа, и я открываю наш казан. Запах просто невероятный. Я приготовил леган для подачи нашего блюда. И прямо сейчас начинаю выкладывать, красиво выкладывать наш казан-кебаб. Обратите внимание, какая красота у нас получилась, какой чудесный казан кибаб получился в комплекте «Домашний повар» серии Талон. Осталось дело совсем за немногим. Осталось украсить лучком зеленью наше блюдо. И можно подавать своим гостям вместе с овощным салатиком. Дорогие друзья, а я напоминаю, что магазин Wikimart XYZ проводит видеоконкурс. Участвуйте и выигрывайте призы. Готовьте, как мы. Готовьте лучше нас. Готовьте с удовольствием.